Волшебная таблетка заключается вот в чем. Оказывается, когда у вас болит зуб, то вам дает доктор какую-то волшебную таблетку. Такие моменты есть и с эзотерикой, или и в эзотерике. Если у вас бесконечное безденежье, и у вас не хватает денег ни на что, и вам нужно платить по счетам и так далее, запомните, вы должны купить очень красивую вещь. Какую? Не знаю, купите графин какой-нибудь очень красивый. Можно платье, оденьте его, да, любое. То есть это должно быть что-то ну вот, невероятно красивое. Так, чтобы вам нравилось. Когда у меня происходит невероятная ситуация, связанная с крушением, вот что-то ломается, что-то творится, ничего не получается, угадайте, что я делаю. Я всегда покупаю что-то красивое. Это всегда, это закономерность в моей жизни. Как только я вижу, что вот что-то не ладится, как-то я не справляюсь, еще что-то не происходит, но я знаю, у меня всегда есть выход, я покупаю либо дорогую вещь, либо какое-то украшение, либо я покупаю букет цветов, либо я покупаю дорогую вазу, либо еще что-то. Всегда работает, проверено. Так делают все женщины, правильно делают. Дело в том, что это такая особенность. В случае, если вы себя порадовали, то вы таким образом приняли ту таблетку, которая вас как бы автоматически переводит из этого состояния. Вы выпили таблетку от боли. А если вы все время, вот я не могу потратить себе, я не могу купить вот это, я не могу купить это, эм, и начинаете страдать, как же мне решить в жизнь, завязывать вокруг меня клубок, как же мне... Да вы не о том думайте, идите в цветочный магазин, покупайте хрустальную вазу, ее ставьте и улыбайтесь, понимаете, вы даже не представляете, как это быстро работает. Но вас переубедить в этом сложно. Потому что человек говорит, ну у меня нет, нету хлеба. Я говорю, иди купи в Крустальный Вазу. Говорит, дуй ты идиот. Говорю, <свят> Зачем ругаться-то сразу? Зачем ругать? <свят> я за то, чтобы вы знали сами механизмы. Ведь механизмы работают именно таким образом. Смотрите. Вы, допустим, что такое энергия? Вы видите деньги в чьих-то руках или думаете о деньгах, и у вас начинается сразу же, ой, почему у них получается, почему у меня не получается, как же этот вопрос решить, я так страдаю, чем же мы заплатим, что же сейчас произойдет? Или начинаете думать, вот она идет с мужчиной, у меня мужчины нету, как же эти мужчины, почему же у меня нету, а так бы мог там помочь, мне мне нужна любовь, я бы хотела, чтобы эта любовь в моей жизни была, как же решить этот вопрос? Вы переживаете, это зубная боль, вы ее ощущаете, мужчины не будет. Вы переживаете по поводу денег, это зубная боль, И этих денег не будет, все будет ухудшаться. Можно ли каким-то образом это решить? Если вы уже научились энергетически, внутренне находить свои паттерны, которые возникают в виде спазмов внутренних или нервных потенциальных каких-то ощущений, которые возникают в вашем физическом теле, то вы можете это использовать. Сядьте вечером, покушайте, и после этого с открытыми или можно даже закрытыми глазами скажите себе, э -э я вспоминаю все варианты отдачи мной денег за сегодня, вчера, или начинайте думать о том, как вам нужно отдавать что-то. И в случае, если в вашем организме начинают происходить ощущения тремора, спазмов, начните выдыхать очень сильно и начните говорить себе, я это принимаю, меня это не беспокоит, это не важно. Понятно? Я это принимаю. Меня это не беспокоит. Для меня это не важно. Вот смотрите, как можно очень быстро изменить свою судьбу. Вечером сели, с открытыми глазами или закрытыми, говорите, ой, как же я заплачу за это. И говорите, это не важно, мне это не беспокоит, я это принимаю. И после этого, если это вас отпустило, то со следующего дня у вас появятся деньги и возможности. Вот смотрите, женщина говорит себе, я некрасивая, я никому не нравлюсь, как же я понравлюсь кому-то, я такая некрасивая. И в этот момент все люди, которые будут в ее жизни встречаться, это будут люди, которые будут видеть в ней вот ту некрасоту. Это как с пальтом. Знаете, я был свидетелем в свое время ситуации, которую я назвал в своей голове ситуацией с пальтом. Я сейчас об этой ситуации расскажу. У меня была одна знакомая женщина, которая купила себе, ну, грубо, в 2004 году пальто. Это пальто стоило дорого. Это было пальто Валентина, оно было очень красивое, модное, не каждый человек мог себе позволить. Она начала его носить и первый год относила, грубо назовем эту женщину Капи, относила это пальто, ну, как модель, знаете, всем нравилось, все восхищались. На следующий год у нее не было возможности купить другое пальто, и ей пришлось носить это пальто второй год. И она начала замечать, что это пальто уже не модное, у него отбившие рукава, и это пальто там еще какое-то. И я это все видел, потому что мы работали там на одном предприятии, и я постоянно наблюдал. Я говорю, Катя, ну что ты такая расстроена все время? Она говорит, да нет, у меня возможности купить себе новую вещь, хожу в этом пальто, все видят, насколько оно потрепанное, хожу как лохушка, не могу приобрести себя, а хочу я шубу там и так далее. И я уже не знаю, это пальто у меня заколебало и так далее. После того, когда она ушла, осталось ряд девушек, которые находились в офисе. Я, ну Их много было, там 10 человек. Я говорю, ребята, можно я у вас спрошу? Можно. Я говорю, вам нравится пальто, которое носит Катя? И каждая девушка сказала, что это пальто невероятно красивое, что мы даже хотели бы носить точно такое же, но, к сожалению, найти такое не смогли. Но когда сидели на встрече, и там сидел один из наших партнеров Катя с нами вместе присутствовала. Когда Катя ушла, я сказал, там «Александр, а как тебе одежда, в которой Катя ходит?» Он сказал, «Все нормально, только пальто стрёмное». Или некрасивое. Почему? Обыкновенные люди видели ее пальто как хорошее пальто. Но люди, которые были ей необходимы, или которые были значимы для ее жизни, из-за того, что она переживала об этом пальте, хотя так нельзя говорить, или об этом пальто, видели в этом пальто Плохое пальто. Понятно? А теперь вы сами ответьте, почему это происходило. Это происходило только из-за того, что она формировала идею по принципу страдания. Это пальто, оно такое страшное, мне оно уже не нравится, я уже устал и так далее. Каким образом можно трансформировать нежелание носить такое пальто и сделать так, чтобы им все восхищались? Человек, вот по идее Катя, должна была бы сесть в этом пальте, вспомнить, что заставляет в ее тело, страдать или какие спазмы возникают, и сказать, это не важно, я это принимаю, и выдохну. Понятно? Таким образом, если бы она приняла, что это пальто есть, то это бы ее не беспокоило, как зубной болью. Давайте еще раз вспомним. Зуб болит у нас до того момента, пока мы о нем не забываем. А в случае, если мы его начинаем без конца расковыривать, то он болит еще сильнее. То же самое с нашими элементами страдания. Вам нечем заплатить, у вас нет денег. Вы начинаете страдать, потому что у вас как зубная боль. Вы думаете об этом, страдаете, то же самое с деньгами. Вы думаете, что их нет, их дальше не будет катастрофически. А если будете страдать и переживать дальше, то катастрофичнее катастрофического. Это разумно? Тогда нам нужно принять таблетку или пилюлю. Что же является таблеткой или пилюлю? Как ни странно, если у нас нет денег, то мы должны купить красивую вещь. И это не должна быть дешевая фигня какая-то. Здесь эзотерика. Залепить себе мозг дешевой ерундой невозможно. Это должна быть глобально ненужная люстра или там глобально ненужная ваза какая-то, понимаете, которая будет стоять на столе.